Вот так бежит водичка на Ленина, 194 города Барабинска. Три недели уже добиваемся и добиться не можем вот результат каждый день слесаря работает. Результат каждый день работают слесаря. И, в общем, слесаря... работы нету никакой. Результат технического обслуживания. Вот Что водичка скорость не набирает нет. вроде бы как. Когда добьемся, неизвестно. Все завтра, конечно. Вот, все, закончилось. И так каждый день. Ни утром, ни вечером. Администрация объясняет, что воды в нет Все.